Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Петров, и сегодня я рад приветствовать вас всех на новом канале Замечательной Академии или Университета Сан-Гейтс на канале Сан-Гейтс города Краснодара. Я буду ваш соведущий на ближайшее время, вы на этом канале. И буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы и передавать все ваши вопросы нашим гостям и нашим преподавателям университета Сан-Гейт. Сегодня я хотел бы представить на этом канале первого гостя и по совместительству основателя, фаундера университета Сан-Гейт Майкла Мелехова. Мы зададим сегодня Майклу несколько вопросов и спросим о целях университета «Сангейт» и о том, чего «Сангейт» уже успел достичь к настоящему моменту. Майкл, здравствуйте! Да, добрый день, добрый день, дорогие друзья, добрый день, Евгений. Ну, я хотел бы принести некоторую поправку, поскольку ты не соведущий, а ты просто ведущий. И будем говорить, главный хозяин канала, который называется «Сангейт Сочи», по-русски это называется «Франшиза». Вот я уже изучил это слово, «франчайз» по-английски. И, да, и у нас это уже канал, я хочу сказать, дорогие друзья, мы ведем трансляцию одновременно на, на ВКонтактах, поэтому Слышно будет только меня, а я буду повторять, Евгений, твои вопросы для просто наших зрителей, которые ВКонтакте это видят. И у нас вот как-то странно и удивительно, и этим обосновано, вообще-то говоря, открытие именно Краснодара. Но городов много в мире, тем более в Великой России их очень много. Да и, собственно, сам я родился в России. Но в Чикаго я проживаю в обстоятельств уже 28 с чем-то лет. Ну и выбор Краснодара, именно Краснодара канала, не случайен, поскольку как-то так получилось. Довольно много контактов у меня находится именно в Краснодаре. Преподаватели нашего университета познания личности Ольга Григорьева. Дети уже живут в Краснодаре. Вот совсем в совсем скором будущем она туда поедет так, на какое-то время поэтому очень рад вот, тому что у нас э, география расширяется и география наших центров расширяется сангей чикаго это главный у нас так, будем говорить э, офис ну а вот эти виртуальные центры youtube каналы это отделение Ну и смысл э, всего как и было задумано для центра Сангейт и YouTube-канала. На самом деле ведь канал YouTube-канала это что? Это просто средство массовой информации или визуальная картинка. И я ради этого в свое время ушел с очень многих станций, которых я был хозяином, ну не хозяином, а хост, я вел эти программы на русскоязычных станциях живого радио в Чикаго, ради того, чтобы быть ближе. И чтобы видеть и меня, чтобы видели, а не просто по радио, где непонятно, кто что слушает, сколько людей, для кого ты это рассказываешь, кому это интересно. Ни вопросов, ничего нет. Поэтому это очень сегодня актуально. И внутри вот этой аудитории нашего общения есть университет познания личности так я назвал это университет потому что самое главное наше предназначение знать вообще-то говоря кто мы есть и для какой цели мы сюда пришли на эту землю и в этом университете сегодня есть преподаватели очень серьезные уникальные я бы сказал преподаватели и эти преподаватели дают совершенно уникальные знания на курсах часто ну процентов наверное 80, если не больше, у нас открытые программы, где мы общаемся с преподавателями вживую. И это видят слушатели. Если им интересно, они приходят нам на курсы. И они там обучаются, получают знания. Ну и судя по отзывам, ну, нету даже одного человека, который бы сказал, что ему или ей этого не понравилось бы. Ну вот примерно так. Но с открытием центра виртуального центра отделения нашего центра youtube краснодар полагаю так что хозяин этого виртуального центра евгений петров если бы он не был человеком в своем роде уникальным а у нас других нету вот но по себя я молчу скромно вот ну, наверное, бы не было тогда открытия, потому что очень и очень строго, вот, допустим, с точки зрения психологии, астронумерологии, я к этим вопросам подхожу, кто мог бы быть ведущим на таком канале, кто мог бы взять на себя ответственность за очень и очень серьезные вещи, поскольку информация, которая должна исходить, она должна соответствовать действительности. И люди, они должны соответствовать тоже этой информации. Это не просто взял, прочитал в интернете и об этом рассказал. Нет, это то, что находится внутри нас, и то, что нас соединяет с высшим уровнем. Ну, если не говорить о божественном, то хотя бы с уровнем информации, то, что называется макрокосм. Вот. И только такие люди у нас находятся в центре. Это не случайные люди и действительно серьезные специалисты. Поэтому я очень рад, Евгений, нашему сотрудничеству. Майкл, спасибо большое за добрые слова. В свою очередь сложно оставаться обычным человеком, начиная общаться с вами. Действительно чувствуется большой поток знаний и большой энергетический потенциал, который, по моему мнению, меняет каждого. Независимо от того, получает ли этот человек информацию через YouTube-канал или при, через какой-либо другой канал связи. Ну, может быть, при непосредственном общении. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, если вы не против, именно касающихся университета, для того, чтобы наши зрители больше понимали, то есть что это такое и как, вот, знаете, на физическом плане университет ведет свою деятельность. Именно о целях. Примерно, да, цели, какие все-таки преследуются в открытии канала и вообще для чего это все надо. Правильно, да, э, Да, и небольшую историю, наверное, как все начиналось и, и что сподвигло. И, собственно, э, ну, немного о развитии. С чего начиналось и что сподвигло? Ну, так, мне лично повезло. Поскольку западный образ мышления диктует свое, и получив образование в Советском Союзе бывшем и в Соединенных Штатах, это все западный образ. Но мне было интересно, и в какой-то один момент я получил информацию о том, что на Востоке, вот там на Востоке, действительно на Востоке, там, где находится, в частности, Индия, сейчас пока говорю про Индию, там что-то происходит, и что-то интересное происходит, и какие-то очень интересные вещи. И когда мне об этом рассказали, конечно, изначально просто это было любопытство. И я поехал первый раз, это было 12 там, с лишним лет назад, я туда поехал и начал получать совершенно удивительную информацию. То есть мы легко судим о чем-то или о ком-то, не имея ни малейшего представления на самом деле, что это такое или каков это человек, всего лишь по отзывам. Но существует закон исходящей информации и входящей информации. Знаете, была такая игра, называлась она «Испорченный телефон», когда все становились вот так в круг, и один на ухо другому шептал что-то такое. И тот должен был передать следующему, то, что он услышал. И когда эта информация возвращалась к исходнику, то она была совсем на удивление другой. То есть просто другой информации. Поэтому... Э воспринимаем э, мы информацию с уровня того, как мы сами к этому относимся. И не более того, что самое интересное. Причем это доказано уже. Это не просто игра, об этом доказано. Психологи это доказали. Об этом я говорил в моих программах, много раз. И вот для того, чтобы воспринять ту информацию, которая находится в том месте, для этого желательно там находиться, там побывать и стать членом этого общества. Или стать членом энергетически попытаться стать вот одними из них на ту сторону. Это очень сложно сделать. Но у меня получилось, поскольку я себе медитировал на том, что я приеду туда, ну, вообще ничего не знаю, хотя достаточно образования, у меня хватало. Я приехал, я полностью воспринимал то, что они говорили. Вопрос не в том, согласен я или не согласен. А я просто это брал и все, совершенно безотносительно того, согласен я или не согласен. Если бы я был не согласен, я бы ничего не постиг и не узнал. Что удивительно, всего лишь где-то пару месяцев назад я получил подтверждение, когда одна ясновидящая в другой стране, меня с ней познакомили, и она потом анализировала там некоторые моменты, она анализировала, скажем, мою биографию, и она мне задала совершенно удивительный вопрос, к которому я был готов. Но она мне спросила, «Майкл, что с вами произошло 12 лет тому назад?» а Обычно, когда задают такие вопросы, тем более речь идет о астрологе, ясновидящем, начинаешь лихорадочно искать в своей биографии, вот, что было 12 лет назад. Но я точно знаю, что ничего такого особенного не было. Ну, то есть близкие там какие-то, не было такого, правильно? А вот. Но я был готов, и я сказал, 12 лет назад я первый раз поехал в Индию, и она мне сказала такую вещь, она говорит, «Майкл, вы переродились напрочь, то есть вот так, полностью, 360 градусов». Причем самое интересное, я это знал, почему я приехал, у меня стали появляться какие-то, ну, не то что видения, но какие-то мысли, которые я был абсолютно убежден, что так надо делать, я не мог это объяснить. Это очень тяжело объяснить словами, материальными и так далее. Как, что, почему. И я, вопреки очень и очень многим моим друзьям и близким, я стал делать вещи совершенно нелогичные не с их точки зрения. Они были нет, просто нелогичные, они были совершенно противоречивые тому, чего они, как они это понимали. Вот, у меня появилось видение о том, что должен, я хочу сделать университет. Но, поверьте, никогда я этим не занимался, никогда у меня мыслей таких не было. Я вам могу сказать, что вырос я в семье атеиста, вообще-то говоря. Мой отец просто не признает этого, не верит, после меня хоть поток, понимаете, я умру, и там и какие там кармы, какие там инкарнации. О чем идет речь? Когда-то носили, знаете, значки, которые... Дедушка Ленин, вот, он своим внукам рассказывал, какой дед, я помню этот момент, когда ну, садил их там маленькими, и он говорил, дедушка Ленин, там, что они спрашивали, деда, а что там у тебя за значок? И он рассказывал с гордостью. А вот, То есть, а потом все поменялось. И пришло видение того, что есть информация, которая очень и очень почему-то скрыта. Но первое, она не то, чтобы скрыта, она не воспринимается. Просто есть информация, но она проскакивает, знаете, мимо Едем в поезде, мимо, там пейзажи проскочили, проскочили, взгляд не останавливается, они монотонно идут, идут, идут. Мы на них не останавливаемся, свой взгляд. И вот у меня стали появляться какие-то мысли, какие-то идеи, которые были совершенно, как бы, на первый взгляд, нелогичные, как я уже говорил. Я как бы живу в Соединенных Штатах, и, как бы я должен на английском языке, а вдруг я иду на русскоязычное пространство, где вообще никто и никак не знает, ну, просто ни один человек. Но я считал, что так надо, и не потому, что скажем, там, почему на русском языке. Но вот мне так казалось, и я в этом убедился, потому что американцы, они люди какие. Это я просто очень хороший аналитик, я могу анализировать совершенно беспрестратно, совсем с другой точки, вот где-то там находящийся. То есть замечательный закон, отдаваем и получаем, отдаваем и получаем никак по-другому. Только отдаваем и получаем. Даем добро, получим добро. Даем зло, получим зло. Сами. Так вот, американцы это понимают. Только тут э, в чем дело? Они все это переведены в рельсы бизнеса. И, ну, в основном, я не говорю, что все. А, то есть, вначале инвестмент, потом идет профит. Ну, закон выполняется, верно? Вначале мы сдаем, инвестируем, время, там, деньги и так далее. Потом получаем. Но это все очень и очень скажем так, монетизировано. Вот. Мне это не было по душе на каком-то моменте. Хотя это очень хорошо. Там я разбирался, и разбираюсь. Вот. Но я решил это делать по-другому. Ну, вот таким образом появился канал. Почему? Потому что студенты, они же не, не возьмутся вот с неба, не ну, с того, не Кто там знает? Кто такой Майкл Мель? Ты же понимаешь. Или, такой, или, или что такое центр Санкейс. но ну, есть о чем? Мало других центров? Да полно. Но это вот подтверждение, которое мне дало вот это типа, ясновидящее, оно подтвердило то, что когда-то, два с половиной года тому назад, Елена Смирнова, одна из преподавателей нашего университета в Новой Зеландии, она сказала удивительную вещь, с чем я, конечно, был. Э, как, ну, не то, что не согласен, но мне непонятно в тот момент, было, почему она так считает. Хотя, в принципе, чувствовал и понимал. Она сказала... Майкловских центров в мире не существует. Я спросил, ну как? Почему? почему тут в мире? Но в Соединенных Штатах. Но ну, слишком я предметно конкретно это понимал. Ну как это? Ну многие ведут передачи, многие там блогеры сегодня называются. Что такое блогеры? Мне там говорят, тоже мне блогер Майкл. Где я никогда им не было, не собираюсь им быть. Хотя я в этом разбираюсь. Я никогда не хотел и не собираюсь быть журналистом, брать интервью. Я беру интервью, оно звучит как интервью. Но я собеседник, точно такой же, я точно, точно так же в этом разбираюсь. Но мне хотелось бы найти, так сказать, истину, правильно? Вот. И как человек думает, на каком уровне он думает. Тело, дух, душа, да? тело, ум, душа, body, mind, spirit, по мы, И как это объяснить, и надо начинать с нуля, правильно, а не сверху. Вот, мы верим, мы верим, и поехали в монастырь или в пещеру и будем там сидеть. Но мы не решили наши земные проблемы, наши задачи. Мы не решили. То есть мы что, сами для себя? Ну тогда мы уехали в пещеру и сидим. Нет вопросов. Есть такие люди для каких-то целей. Но вот мне так сверху, так допустим, будем говорить, сказали о том, что я еще не готов уехать. Морально – да, но тогда я буду сам по себе. И тогда информацию которую я владею и та информация которая владеет очень многие наши преподаватели она не будет востребована вот еще кто-то должен это все как бы объединять вот я взял на себя функцию объединять и я условно говоря ну формально да там организатор формально там президент даже, да? вот. но я переносчик переносчик информации извозчик вот. есть информация, где-то. Вот. Я соединяю людей, которые хотели бы ее получить. Нет проблем, если человек не готов, нет проблем, если он не согласен, если там много противоречий, как нам пишут. Очень неоднозначно у нас там пишут. Ну, конечно, неоднозначно, потому что... Э, неоднозначно для кого? Для того человека, который пишет, неоднозначно. А для другого ведь это однозначно. Почему? Где то где тут критерий общности, целостности? Его нет. Сегодня. Когда-то все знали, это так, и все по-другому быть не может. То есть не было негатива вообще было время на Земле не было негатива все только в позитиве жили вот удивительное время было представляете на Земле оно было а вот я на Востоке это так сказать ну нашел вот этот э, ответ на многие вопросы которые я искал ну и вот таким образом оно все происходит вот я многословно но я по-моему ответил Давай, что... э, ничего, Майкл, на самом деле очень интересный и развернутый ответ, хотя, мне кажется, это даже меньше одного процента всего того, что вы могли нам рассказать про Индию. На самом деле крайне интересная тема. Но вот э, в контексте текущих событий, э, как раз-таки э, очень многих э, в России, и я думаю, наших будущих зрителей, и которые будут смотреть это видео в записи, интересует один важный момент. И задать его вам, как э, жителю э, страны э, за океаном, я просто не задать его, простите, не могу. Э, скажите, я, пожалуйста, прошу, вот прошу, сейчас пожалуйста. очень... Я, я хочу просто... Вы расскажете, да, перескажете да, зрителям ВКонтакте, и потом я продолжу. Потому что я-то слышу, еще раз повторюсь, наши зрители ВКонтакте не слышат. То есть Евгений говорит, ну, это примерно, дорогие друзья, это только для вас. Ну, вот, наверное, менее 1%, Майкл, вы рассказали, того, что вы могли бы рассказать, если коротко так. Ну, наверное, да, Конечно. Это очень мало. Но сегодня у нас программа будет посвящена открытию канала, YouTube-канала «Сангейс Краснодар». Поэтому мы должны вкладываться в какие-то рамки. Но вот вопрос как жителю Соединенных Штатов, вот, который он сейчас мне задаст, я перескажу. Хотелось бы задать все уже, что происходит. Правильно, Евгений? Да, все абсолютно а верно, правильно? Майкл. И... Все верно. И в контексте э, того, что сейчас очень многие э, жители России э, активно следят за новостями Соединенных Штатов, и они не касаются, в частности, политики, а вот некой такой теневой стороны, э, в частности, борьбы э, президента Трампа с некими другими силами, которые, ну, вы знаете, делают э, очень нехорошие вещи с детьми, вот Адринохром идет, вот это, не знаю, каким образом туда э, можно прикрепить рептилоидов, и вот... Э, Хиллари Клинтон якобы относится вот к этой темной элите, можно назвать вот так. И скажите, пожалуйста, вот именно на чувственном уровне, потому что э, все наши зрители, и я э, непосредственно э, ощущаю, что чувственный уровень у вас развит очень хорошо, находясь там, вы ощущаете э, эту борьбу или э, все-таки... Ну, мы воспринимаем это со средств массовой информации, к которому относится, как вы сказали, также я, YouTube. Я И, можно... конечно, для нас э, информация немножко смешанная, мы ее не можем прочувствовать полностью. Да. Что вы больше ощущаете на чувственном уровне, что как я больше... ваши а ощущения? На уровне, чем? Э, да, ну я именно с этой точки зрения. Это не то, что я пересказываю, что говорят у нас по телевизору. Если честно, я телевизор не смотрю вообще новости, вообще никак. Я бывает узнаю о многих вещах. Э, от вас, <смех> вот. в частности, от коронавируса, я узнал от Константина Стефанского какое-то время назад, хотя он уже как бы шел в Китай, правда. Вот. Поэтому только на чувственном уровне, как я это ощущаю. Но Дело в том, что я, так сказать, переродившись так, вот на той территории, где много раз бывал и проживал, я воспринимаю информацию, как я считаю, все-таки с другого уровня, хотя эта информация, конечно, подтверждается или опровергается той информацией, которая у нас через средства массовой информации. Но в основном, еще раз, я просто люблю сравнивать что-то с чем-то. Дело в том, что я жил в то времена Советского Союза, когда было то, что называлось «период Холодной войны», где была пропаганда, пропаганда да, то есть полностью все в железная занавесть, наверное, старшее поколение это знают, ну и тогда это был у них на Западе, как будто это тогда, где Восток. То есть у них на Западе, значит, получается, Советский Союз это был на Востоке, но на Востоке Советский Союз не был, а, собственно, и Соединенные Штаты. Я уже много раз говорил, это какое-то непонятное разделение. Восток это дело тонкое, как мы знаем, да? вот. а Восток это там где Китай, Индия, вот это, это Восток считается Ориент, Ориентал, правильно Восток. Страна света на востоке, понимаете? Это совсем, это очень серьезная информация, которую мы путаем совершенно. Так вот, сегодня я живу здесь, где когда-то я не был возможности, как бы знать о том, что происходит здесь сегодня здесь для меня. Но я общаюсь, я помню те времена, и я общаюсь с людьми. Сегодня мы общаемся, друзья, с вами которые проживают по-прежнему на территории России, часть Советского Союза. Когда-то она была большая часть, разумеется. И поэтому я в теме, да, то, что происходит сейчас. И я в теме, то, что происходит сейчас, судя по комментариям, по отзывам, как люди на это реагируют и что пишется, и что говорится с этих да, По-прежнему, могу вам сразу сказать, идет пропаганда. Только сегодня она гораздо более обострена. И вот сейчас я подхожу к тому, что на самом деле происходит. Ну, допустим, Дональд Трамп, да, допустим, Билл Гейтс, допустим, Хиллари это то, что задают вопросы евгений да? а, Ну, как всегда, существуют две силы. И в материальном нашем мире, в материальном наших телах эти две силы постоянно будут бороться. У нас нет вариантов, чтобы этого на себе не испытывать. То есть, как и я, значок тот самый восточный, это именно единственная борьба противоположностей. Единство и борьба, заметьте. Мы повторяем это все как лозунг. Но почему единство и борьба? Почему, почему идет и? То есть две совершенно различные вещи. Единство это единство, а борьба это борьба. Почему они вместе соединены? Единство и борьба. А, а почему? А потому что здесь глубокий смысл есть. Я, собственно говоря, уж простите, но... Вот мои академические специальности, будучи профессором Львовского Египетского университета, это философия и психология. Поэтому я с этой точки зрения беру. Я рассуждаю именно с этой точки зрения. То есть, скрытые причины, ведь из философии это вышло все, то, что мы сегодня. А мы сегодня забыли про начало, откуда все вышло. Вышло из философии. Думать надо. Понимаете? Но думать надо не этим местом, а думать надо этим местом. А у нас сегодня отсутствует почти у всех. Возможно думать этим местом. Мы думаем совсем другим местом, простите. Да? Значит, на ниже, да, думаем, вот этими первыми там, несколькими чакрами мы думаем. Да? Вот. А если так включаем вот это место, так это только лишь интеллектуальная информация, но не знание. Знание находится не здесь. Есть понятие ум и разум. Я подхожу конкретно. Сейчас люди вот опять начинается размазня, развозня. Но это очень важные вещи. Так вот, вот это вот событие, которое у нас происходит, они происходят на фоне очень серьезных внутриполитических и внешнеполитических отношений. И на это есть определенное событие. Я не хотел бы глубоко и в деталях, поскольку это будет моя отдельная программа, она будет, ну, как обычно, там довольно долго будет идти. Поэтому достаточно коротко разыгрывается сегодня карта Соединенных Штатов. Почему? Это очень просто. Элементарно просто, но об этом никто не думает. Не бывает одного инь или одного янь. Не бывает такого. Бывает инь и янь. Бывает мужчина и женщина. Бывает мужская энергия и женская энергия у всех до единого. Хоть мужчин, хоть и женщин. О чем идет речь? История, древняя история, показывает... Помните вот эти вот э, гипергорейская цивилизация, лемурийская цивилизация, дравидийская цивилизация? Когда гибнет одна сила, время только, matter of time – момент времени, когда и вторая сила погибнет. Советский Союз и Соединенные Штаты это были две супердержавы. Советский Союз развалился как держава. Ну, разбили на части. Да? Соединенные Штаты, вопрос времени, и все хлопали в ладоши, и говорили, в чем и те, и другие. Как бы одна сила, американцы, да, устранили угрозу, допустим. Угрозы никогда не было. Но все хотят видеть угрозу. Почему? А надо противопоставить. Это, это закон такой. Это постоянные войны, постоянное сражение за власть, что самое интересное. Кто будет первым, кто будет гегемоном. Поэтому погибли цивилизации. Поэтому погибла цивилизация. Они захотели стать богами Атланты. Это было высочайшее развитие. Просто невероятно. Но они захотели стать богами. Им мало было того, что они знали. Они хотят быть выше. Понимаете? И вот сегодня развалился Советский Союз, и Соединенные Штаты должны развалиться. И это закон, это цикл. Теперь вдаваться в эту цикличность, которую я уже неоднократно говорил, я тоже не буду, поскольку это будет долго. Но цикличность, она должна... То есть цикл должен завершиться. И сегодня завершение цикла нашей вот, переходного периода, золотой эры, он и говорит, разрушение старого и новое должно быть новое. То есть в том виде, в котором оно есть сегодня, оно не работает. И не имеет значения ни Трамп, ни Клинтон, Хиллари, не имеет значения Билл Гейтс или Дэвид Айк. Я специально слушал, я об этом, может, сделаю отдельную программу, и специально слушал Дэвида Айка, но не в русском переводе. Я владею английским языком, поэтому мне было интересно слушать оригинал. Потому что все переводы ⁇ это всего лишь интерпретация того, что сказано, причем, как правило, кто-то вносит свое. Поэтому Библия много раз переписывалась. Я уже говорил, тоже будет отдельная программа. Переводчик, известный, знаменитый переводчик Библии, 350 несанкционированных изменений внес в эту Библию. Он переводил, вместо того, чтобы переводить так, как оно есть, он решил перевести так, как он считает надо перевести. Он перевел огромный труд. его там... Празнует 30 июля, празднует э, этот день, э, но он внес изменения, а чего делать нельзя, как в священном писании можно внести изменения, какая разница? Кто-то есть, чтобы вести такие. Короче говоря, э, все то, что происходит сейчас, оно происходит с определенной целью. Эта цель э, э, деструктивная, то есть э, Человек рождается, человек э, зреет, человек на склоде дня, человек угасает, и человек умирает. Переходные периоды. Когда-нибудь закончится наше вот, лето, уже наступившее, да? наступит осень, угасание. Потом наступит зима, убедание полное, верно? И мы опять попадаем. То же самое и сейчас, и с этим. Поэтому рано или поздно оно должно быть э, закончено, этот цикл. И вот к этому все ведется. Идет раздрайв, идет раздоры все. И кто прав, кто виноват, а какое это имеет значение, расскажите. Как нам это помогает? Вот зачем мы об этом все время говорим? Мы ж просто говорим: это болтовня. Вот и все. Но ну, поговорили и обсудили. Завтра будет это. И все, ух, как классно! Все свершилось. Астрологи, предсказатели, все показывают. Прекрасно, действительно свершилось. Действительно, не надо летать, а самолет упал. Ух ты какой крутой! Он предсказал, падение. И, и дальше что? А, да, будет землетрясение. Дальше что будет? Кто-нибудь уедет? Вот сегодня ему сказали, будет землетрясение. Кто-нибудь хоть как-нибудь уехал из Калифорнии, где собирается пред, уже давно предполагается, будут очень и очень серьезные катаклизмы. Да, а, предсказаний много. Вот первую часть я делал, кто хочет, может посмотреть. Первая часть – это Соединенные Штаты, там, скажем, ну, Южная Северная Корея, Китай, Япония. Вот это все страны. И будут происходить очень и очень серьезные вещи. Поэтому я могу это очень глубоко анализировать и действительно рассказать. Но вопрос, для чего нам это надо? как мы от этого будем выживать, как мы будем, скажем, спасаться от этой пандемии, которой нету, вот что бы кто не говорил, Ведь мы считаем только то, что мы читаем. Многие из нас считывают оттуда, хотя сегодня полно. У нас спасенные контактёры. Это получило оттуда, с косяки, Тот с Ориона получил. У нас все сегодня откуда-то что-то получают. Люди уже просто, ну, не знаю... Все крутые, может, действительно получают, я не знаю. Меня это же не интересует. Мы получили вот это, получили это. То есть на сегодняшний день никто ничего не предпринимает для того, чтобы изменить свое собственное мышление. Вот только и всего. Вот. Почему-то люди не хотят менять. А очень просто. Если мы не хотим заболеть, то мы не заболеем. Но как только мы начинаем говорить о коронавирусе, к примеру, или о рептилоидах, мы на тонком плане связываемся с рептилоидами, таки да, но берем мы их, они это были высокоцивилизованная развитая нация. Это у нас сегодня в нашем понимании, действительно, это очень негативно, да, есть и такое, у каждого есть светлая сторона, и у темная, у каждого из нас она есть. Но какую мы захотим сторону брать, какую энергию мы хотим брать? К сожалению как только мы думаем о вот этих негативные это же негативная вещь мы же думаем о них не о позитивном ох как я люблю вот эту змею ядовитую гадюку о как я люблю эту ковру ну, у нас же нет такого, правильно? мы их боимся да? и маски эти носим вот наборники простите вот и все остальное мы боимся и вот мы берем а то чем мы боимся мы получаем и шансов, если у нас нету внутри этого стамина, выносливости, если у нас этого нету, то нам будет очень тяжело. И будут создаваться предпосылки для того, чтобы люди уходили с физического плана, что не есть плохо, кстати, потому что они, у них урок, они переродятся и так далее. Я слушал Давида Айка, который как раз-таки и говорил об этом, что самое интересное. Он как раз-таки говорил, и он говорит, это вообще нет такого понятия. Но я даже смотрел-то не на YouTube, я смотрел на английском англичане. Вот. Мне сказали, Майкл, как вы не знаете Дэвида Айта? «Ну, простите, не знал я раз поступил запрос, я стал как бы послушал кое-что, ну не до конца, но мне уже было понятно, о чем он говорит. Я, в принципе, да, с этим согласен. Действительно это есть, но там очень-очень и скрытые причины. Еще раз, Женя, я прошу прощения, дорогие друзья. Да, о том, что это длинно, возможно, но очень много. Это я, как ты правильно говоришь, не сказал еще, там, не знаю, 90 с чем-то процентов. Ну, у нас, Майкл, презентационное сегодня видео, поэтому мы будем ограничиваться, но в свою очередь я могу заметить, и думаю, многие согласятся, что широта вашего видения действительно как бы, глобальная и очень масштабная, и ведь действительно, как вы правильно сказали, вдаваться в эти мелочи не имеет никакого смысла, потому что глобально, то есть действительно идет процесс циклический. В связи с тем, что вы сказали, у меня есть для вас два вопроса, которые, я считаю, будут немаловажными. И с вашего позволения я задам их сразу, они будут короткими. Первый – это касается как раз-таки перерождения, обучения в этом мире. Вот в сети нет-нет, и все чаще и чаще, ну, наверное, понятно, для какой цели, для определенного запугивания людей, получения той же самой негативной энергии, но появляется информация, что существуют ну, рептилоиды или какие-то другие, это не будем называть их именами, ловцы душ, которые, в свою очередь, не дают переродиться, которые, в свою очередь, нет, «Тибетская книга мертвых, простите, это немножко другое, и которые якобы ловят души, не дают им переродиться и на каком-то другом уровне их держат. Вот Евгений, по я этому я вопросу. Пауза. Я хочу все таки чтобы не было длинных пауз, потому что нас слушают, да, поэтому я частично озвучу. То есть Евгений говорит о том, что, ну да, понятно, что у нас презентационное вот такое открытие, это не программа, она спонтанная видите да вот только вот буквально вот перед началом я включил вот эту камеру и так далее поэтому презентационная соответственно это очень немного хотя по времени это уже занимает 35 минут но вопрос такой что вот сейчас я не его до конца озвучит вопрос такой, что происходит действительно мышление и перерождение и ловцы душ которая ловит э, наши, так скажем, души. Я, правильно? Да, да, все и верно. Это? Якобы они на уровне определенном ловят их и питаются энергией душ, то есть держат их, а батарейки. Да. Угу. Это вопрос, да? И не дают переродиться. Да, вот э, что вы знаете об этом или ваше мнение вот, э, по этому вопросу? Я знаю, что вы можете ответить на любой вопрос, именно потому что вы можете чувствительно, с чувственного уровня ответить на это. Почему есть люди, которые, с одной стороны, хотят, чтобы мы отдали свою душу им в пользование, и почему люди не могут переродиться именно с точки зрения души, а мы же наша главная инстанция все же душа, и почему мы не можем переродиться именно с целью эволюционного развития, Потому что пока, находясь в материальном мире, мы пока даже и близко не души. Мы души, да, теоретические, но мы тела. И функционируем мы максимум на уровне каком-то ментальном, сверхчувствительном, за пределами пяти органов чувств. Максимум, что мы можем делать. Это те люди, которые называются парапсихологами, которые, может, являются, могут не являться. Но вот об этом только идет речь. То есть здесь есть два момента. Первый момент – это наша предрасположенность а, именно к этим энергиям. То есть, а, какие больше люди предрасположены к получению вот такой информации? Ну, во-первых, которые живут в негативе и реагируют на информацию, я просто читаю комментарии, поэтому я вижу, что за бред вы несете, типа. Ну, это мягкий такой ответ – их немного, но они есть. Что за бред вы несете? Ну, во-первых, откуда вы знаете, что это бред? Это не соответствует вашей, вашему пониманию? Вы где-то по-другому, где-то учились? Ну, наверное, так, правильно? То есть человек, вот этот человек, неважно в каком он теле находится, мужском или женском, женское тело гораздо больше предрасположено вот этим раздравивая негативные эмоции, почему оно все-таки воспроизводит да, себе подобно, женщину, рожает. Вот. Поэтому э, эти люди э, находятся под влиянием каких-то кармических, э, скажем, э, породу, есть такое понятие, карма рода, правильно? И вот эта душа уже свое дело сделала и теперь облечённая в тело, и теперь она получает реакцию, она не воспринимает, эта душа, информацию, которая ей дается с целью, то есть она видит во всем негативные вещи, негативную сторону. Есть очень простая методика, но мне нравится, поставьте слайд, чего ты пишешь еще? зачем ты подвергаешь себя опасности еще больше навлекать на себя это. То есть тебя тут спрашивают, да? но тебя же не спрашивают, верно, твоего мнения. У тебя вольная воля прийти, послушать. Мне понравится, понравится, но не по теме-то ведь есть. Скажите, ответьте на вопрос, а почему вы считаете так? Вот вы сказали это, почему вы считаете нет? Что за бред вы несете? Ну, а, то есть а, это почему? Вот это есть зомбирование нас, и сегодня чем дальше, тем больше. Как только мы произносим слово коронавирус, то, наверное, 90 с лишним процентов людей, они уже в себя впускают негативную информацию и боязнь его получить. Причем это делается с определенной целью. То есть, еще раз повторяю, цикл должен завершиться. Это вот оттуда все идет. Вопрос наш. И это очень сложный вопрос, как мы на это дело будем реагировать, как мы с этим будем справляться. Нами всеми способами, это совет, надо защититься от этой информации. Ну, коронавирус, коронавирус. Да? Вот тут не видно, вот зрителям только на Ютьюбе может видно, вот сидит, э, я точнее сижу с аватаром Будда. Я много раз об этом говорю, но нельзя... Нет, у вас не видно, Майкл. Не видно, закрыто тем более моим э, именем. Вот. Аватар Будда ⁇ это вот с чего все началось. Началось на, вот в этом цикле, в котором мы проживаем, о том, что уже известно, кто приходил и кто будет приходить. В порядке поступления у нас приходили Будда. У нас приходил Иисус Христос. Иисус Христос – отдельная программа, что его это мы так называем. Как будто имя и фамилия. Майкл Милеков – Иисус Христос. Простите за такое вот рядом поставил. Но это не фамилия Христос. Вообще-то говорят. Это все по-другому. Но неважно. Будда, Иисус Христос. Дальше – Господь читание Махапрабу. Это, это в соответствии с физическими знаниями, которые не являются религией, не являются индусской какой-то там… Мифологии, это просто знание. Ну, и должен прийти об этом тоже многие знают Калкий Аватар, который победит всех этих демонов, потому что будет очень тяжелая ситуация, это будет не, очень не скоро, через 425-7 тысяч лет. Вот. Но э, вот сегодня все это известно. И вот э, среди нас, э, наш, живущих на Земле, существует огромное количество неупокоенных душ. И мы о них практически ничего не знаем. Без деталей, и откуда они взялись, мы будем говорить вот о чем. О том, что это будем для называть одним словом приведение. Хотя это не только приведение. Вот. Я уже знаю людей, которые сейчас готовы возразить на эту тему. Но еще раз, в общем и целом. Вот на, примерно лет 30 тому назад... Счет значительно больше. Участились огромное, очень много случаев самоубийства, суицид, вот и других каких-то событий, которые люди вдруг разбиваются, там, участились вот это аварии и так далее. Вот лет 30 тому назад их было примерно 7 тысяч на одного живущего на Земле. Представляете, да? 7 тысяч на одного живущего. То есть они не неупокоенные. Что они хотят? Они хотят найти место чтобы упокоиться, успокоиться. Они же бесплотные. Вкусовые ощущения остались. Правильно? Они не могут покурить, как в этом фильме, там, как назывался «Призрак» да, по-русски. Вот. Они не могут поесть, да. они не могут выпить, кто хотят выпить. понимаете? Они видят себя, ощущают, но не могут, они не тела. И вот они хотят какими-то способами в нас попасть. И любой негатив, любые какие-то интоксикации, любое какое-то злоупотребление, ну, любая капля даже этого алкоголя, оно, к сожалению, делает дырки в нашем тонком теле. Вот. Ну и туда проникают вот эти вот лярмы, там и другие и так далее. вот, Проникают эти... И они функционируют как бы сами по себе. И человек, мы же видим человека, который вдруг... Жил-жил, вдруг начинает подряд все крушить, и там убивать, насиловать и так далее. Вдруг ни с того ни с сего. Ну какая причина? С сошел? Нет. Он не сошел с ума. В него внедрились эти сущности. И если мы будем так себя вести, то мы подвергаем себя опасности. Вот. А они чего делают? Они ведут свою тонкую-тонкую работу, отравляя весь организм. Вот и все. И... Ситуация, которая сегодня в мире, и та, которая происходит, то есть цикл должен завершиться, еще раз повторяю. И вот эти там коллайдеры, допустим, да, вот, открываются двери в мир потусторонний, открываются двери в мир этих существ, вот этих рептилоидов. Но рептилоидов в каком смысле? Нету. Они действительно есть нация, там, там вы не представляете, есть описание. Махарлока это называется. Вот там живут то, что мы называем, но они не рептилоиды, не наги. Это высокоцивилизованное общество, которое там живут. Они ушли туда, потому что создались такие ситуации. А мы берем и называем их вот так. Вот так. То есть мы их унижаем своего рода. Понимаете? Понятно, что как бы мы этого не понимаем, и они не такие. Но речь идет о других. Речь идет о тех существах, которые есть. И поэтому тот самый Дэвид Ай, он говорил совсем о других вещах. И о том, что происходит вот этот тестинг. Сейчас нет вообще никаких средств. Это невозможно вычислить. Сегодня нету, чтобы отделить. Коронавирусов полно было. Но вот этот COVID-19, да, это коронавирус, который специфический, его отделить от других сегодня не удается. А то, что позитив, представляете, он приводит... Это Дэвид тайк, это не я. Он приводит пример. 99,1% в Италии, которые говорят смертность. Смертность от коронавируса? 99,1% в Италии – это люди, состоящие на учете в госпиталях. Они имеют уже специальные кондиции больных людей. Если взять онкологического больного и его протестировать, то будет он болен к этим COVID. Он будет. То есть, это опять же, Ай говорит, то есть Кох, который открыл вот этот туберкулез, он говорил совсем о других вещах. То есть ну на тот момент это было понятно да тукулезная палочка и так далее вот и другие там он сделал открытие неважно но это все если взять тестировать то есть это наш генетический материал генетик материал это говорит еще раз давитать то есть у нас в генах что такое гены то есть у нас уже там есть это все если сейчас взять какие-то любые эти самые, почему-то тогда от них не умирают 100%, 90%, 80%. Слава богу, в России очень маленький процент. но ну, потому что нету. Вот умирают только те, которые, ну, которым, мы будем так говорить, положено. Хотя трудно сказать вот такое слово, что такое положено. Никто же не хочет умирать. Ну, значит, от а а чего в этом плохого, кстати? Вот. Ну, что плохого? Ну, он переродился и потом опять родится. Так что? Мы что, вечное что ли? Нет, мы не вечные и не будем никогда. Короче говоря, очень это все неоднозначно. Если это все развивать, то я буду, могу далеко уйти, поэтому и достаточно, мне кажется. Поля. Да, Майкл, еще раз благодарю вас за ответ. Хотел только в подтверждение ваших слов про алкоголь и про Подселяющийся в тонкое тело лярв, добавить, что изучая эту тему, я тоже удивлялся сначала, а потом пришел к тому же выводу, потому что многие, совершая преступления или плохие поступки в алкогольном опьянении, в большинстве случаев потом говорят: это был не я. И действительно, вот, несмотря на то, что это сейчас может казаться сказочно, это фактически, даже во всех новостях, то есть, это прям прямым текстом они говорят: это не я, я не мог. Что, собственно, только подтверждает эти слова. Да, вот Евгений сейчас говорит о чем, О том, что он тоже занимался этим вопросом, это я опять же перевожу. И действительно, есть очень и очень много подтверждений тех людей, кто подселение это было, после интоксикации различных, и которые говорили о том, что это был не я. То есть они, когда приходят в чувства, вот, они говорят, это не я. Ну и как это трактовать, расскажите? Так что, не я, не ты, так что, тебя не наказывают? А почему это происходит? Они просто так они в тебя вселяются. И не потому что ты пьешь и не потому что ты там куришь. это самое. Нет, они вселяются, потому что у тебя есть предрасположенность к этому. Значит, где-то, когда-то ты что-то такое сделал, и сегодня ты получаешь реализацию того, что было сделано. Иными словами, называется карма. Майкл, uh, uh, у нас uh, подходит время эфира запланированное, и uh, я хотел бы задать еще один вам короткий вопрос, uh, касающийся циклов. И, uh, с вашего позволения, uh, этот uh, пробный эфир, первый mm -hmm. наш Сангейт uh, Краснодар, мы будем завершать. Yeah. Так вот, я хотел у вас уточнить, касаемо циклов. Uh, вы uh, долгое время прожили в Индии, знаете индуистскую культуру очень хорошо. Скажите, пожалуйста, uh, Кали-Юга закончилась или еще продолжается? Нет, я недолго жил. Я был там несколько раз. Вот. Но я какое-то время там действительно проводил. Но главное, нет. Это было очень насыщенно. Это были действительно не туристские тропы. И я действительно там получил возможность чувствовать энергии, поскольку там по земле ступали не, не только люди. Будем так говорить. Там ступали высшие существа. Я находился в этих краях. Вот. И по поводу циклов, действительно ли закончилась Кали-Юга. Формально – нет. Еще раз очень коротко, один раз в 430 миллиардов, то есть 4 миллиарда 320 миллионов лет мы умножаем на тысячу, так, и умножаем еще на 60. Вот один, единожды, вот такой огромный промежуток времени на Земле создается ситуация, когда Кали-юга, внутри Кали-Юги, которая длится 432 тысячи лет, следующая два пара юга перед этим, которая была 864 тысячи лет, 1296, 1728. вот это все Вот один миллион, тысяча один миллион. То есть сатия юга длится 1 миллион 728 тысяч лет. Ну, соответственно, все меньше. Так вот, если сегодня мы живем в возрасте, ну, нету, это очень редко, когда мы живем 100 лет. В основном, ну, 78, ну, будем считать для округления 100 лет. И 2 метра будем считать рост, хотя 2 метра тоже мало, у кого есть сегодня. Так вот, каждая предыдущая юга мы должны умножить на 10. Количество проживаемых лет, и количество, наш рост, и так далее, и наши способности. Поэтому в Библии сказано, сколько лет жил... Ну, по тысячу лет очень многие жили, ну и вот Моисей умер, который последний там был, умер глубоким стариком, в возрасте 120 лет. А до этого люди жили 800, 900, тысячу, ну, но и, и там, а, а до этого, а этого нет, потому что до этого нет с точки информации, а до этого в Трета юге люди жили, можете представить не тысячи лет, а 10 тысяч лет. Я их был не 20 метров, потому что скелет находится, 18 метров до сих пор. Никто не понимает, откуда и как. вот И эм, собеседника не слышно. Геннадьев три раза или четыре сказал, я же перевожу вопрос. Когда я говорю, меня слышно, а собеседника не слышно. Поэтому я перевожу вопрос. С же вы пишете -то? Так вот. Эм, кстати, в югу люди жили 100 тысяч лет. Это их была продолжительность жизни. На Земле, самое интересное. На Земле. Я не говорю про те планеты, там значительно больше. И рост их был, ну, перемножьте, да. Вот, э, очень большой. Э, ну, поэтому оттуда пошли куливеры и лилипуты. Да? Если да. мы возьмем, вот, так сказать, величину, то во сколько раз она больше лилипут, и Куливер больше чем лилипут да Мы знаем, да? Вот. Смит, да? И вот э, э, один раз, вот сегодня мы живем в такую пору, когда мы идем в обратном порядке. То есть внутри большого цикла кали юги, который закончится через 427 тысяч лет, мы сейчас уже перешли из кали в третью Мы уже перешли в третью югу. Да? И мы идем в сатью -югу. Это будет эпоха золотого вкрапления. Те, кто не, не помнит или не, вот, не смотрели другие программы, которая будет продолжаться 10 тысяч лет. Это есть описание. Это было не один, не единожды. Это было много раз. Потому что мы существуем э, гораздо большее количество лет. Э, любой из нас. И э, мы... 10 тысяч лет это будет... Э, вот это вот э, калью, э, э, э, э, эпоха золотого храпления, начало переходного периода было 500 лет назад. 500 лет назад с появлением вот э, есть такой город, есть такой храм, самый большой храм в мире, Джаганат Фапури, и вот там находился высшее существо, которое дала, будем так говорить, начало вот этому циклу внутри вот этого большого цикла поэтому каждая эпоха каждый этот цикл сопровождается когда он меняется сопровождается катаклизмами вот. глобальное разрушение материальной Вселенной, частичное, правда произойдет через 427 тысяч лет 5000 лет прошло а вот мелкие циклы это будет мелкие катаклизмы относительно мелкие но для многих из нас это будет серьезная катаклизм то есть вся Земля под воду не уйдет, ящеры бегать пока не будут, вот, населять Землю, кроме них никого не останется. Нет, мы останемся. Но население Земли, разумеется, в этих катаклизмах будет гибнуть люди, разумеется, должно сократиться. Еще раз по прогнозам. Вот. Поэтому примерно где-то через, может быть... Фактически, примерно лет через 165-170, через где-то мы окажемся уже в другой эпохе. И тогда же технически или астрономически наступит э, э, э, только астрономически, не астрологически. Потому что откуда у нас точка отсчета, что началась эра Водолея? 2000 года, а почему не 2020? Ну что такое 20 лет в рамках 2000 лет? Это же мало, правильно? Поэтому технически мы там еще, астрономически, мы там еще не находимся. И тогда уже будет более конкретно. Но мы подходим, и разумение у нас есть. И поэтому я всегда говорил, дорогие друзья, я физически, вот, честное слово, я физически ощущаю огромную массу людей. Сегодня. Сегодня предпосылки. Мы же движемся во время хорошее. То есть эти люди живут в очень серьезном позитиве. Более того, я могу сказать, как человек, родившийся в России, я могу сказать о том, что да, будущее действительно, но пока еще нет, пока еще не время. Но будущее, да, за Россией. Самое интересное, там уже это было, потому что ведическое общество жило на территории России, жило. Понимаете, столица была Хастинапор. Хастинапор это, это из двух слов. И это белый слон переводится, да. А это было в Индии, где сегодня находится. В Индии тогда еще близко не было. Вот. Ну, вот там жило. Но мы, мы, люди ведающие, жили здесь. Поэтому, представляете, и это я узнаю после того, как я поехал в Индию, провел и не один, и не два, и не три, и не четыре раза. И я теперь понимаю, почему-то я теперь говорю не на английском языке, хотя у меня есть точно такой же канал на английском языке. И э, офис находится только на английском языке, естественно. Почему же я все же говорю на русском языке? А именно поэтому я этого тогда предположить, сегодня я могу это объяснить. Не то, что я не мог, я это знал, но объяснить я не мог. Сегодня я могу объяснить. А почему? Потому что э, мы... Идем с, со светлыми намерениями и с людьми, которые будут вести нас действительно в светлое, будем говорить, в высокопарное, в светлое будущее. Я не просто в это верю, я это знаю. Поэтому вот эта масса людей, огромная масса людей, которая хотела бы эту информацию воспринимать, она просто не знает, где она находится. Ну, единственное, что я могу сказать, я... Ну, те, кто знает меня, они, наверное, понимают. Я занимался и очень даже неплохо и бизнесом, и всем остальным. Я ушел от этого, вообще-то говоря. Потому что что вот делать нечего, что я что-то... А мы все как-то стали очень и очень меркантильными. Мы за все хотим зарплату получать. Вот. А если у нас нету, так мы считаем это вот напасть какая-то. Но мы же к этому, в общем-то... Вот, ручку приложили поэтому я буду очень рад волонтерам которые будут приходить к нам и которая будет помогать из принципа отдавая и получаем и я очень рад евгений нашему сотрудничеству потому что я знаю что ты как раз таки из этих позиций могу сказать те кто не знает о том что евгений был проект и вот я надеюсь он сейчас осуществится когда а, люди очень неординарные. Они направляют энергию для помощи какому-то отдельному человеку или одному человеку, или больному ребенку. Вот. И, к сожалению, он не смог осуществиться, этот проект. Евгений Петров – инициатор этого проекта. А почему? А Очень просто. А кого волнует, простите, чужое горе? К сожалению, сегодня. А вот если бы нас волновало это, если мы культивировали в себе то, что называется, не жалость, а добросердечие, вот эту благодарность за то, что мы, вообще-то говоря, здесь живем, находимся, имеем возможность дышать, то нибудь думает о чем. А кто нам дал тот воду, которую мы дышим, и так далее, блага природы, которую мы разрушаем, напрочь. Вот. И вот если появятся эти люди, то я ну, я не надеюсь, я знаю, вопрос времени, когда, вот сегодня создались такие предпосылки, когда у нас центр открывается, этот канал, где мы в гораздо большем масштабе сможем помогать, вот то, что мы сегодня делаем, вот, поэтому, ну, вот такой ответ. Спасибо, Майкл, за короткую презентацию, проекта, который, собственно, и свел нас с вами. Благодаря ему мы сейчас и общаемся, и имеем возможность общаться с нашими зрителями и задавать интересующие вопросы. Я думаю, что в рамках канала мы... Я еще более обширно расскажу об этом проекте, и если кто-то заинтересуется, мы обязательно подключимся и будем взаимодействовать в рамках этого проекта для помощи именно конкретным людям. Ну, а в свою очередь я хотел бы подвести итог нашей первой передачи и попросить вас буквально пару слов сказать из своего опыта для людей, которые уже чувствуют, что случается переход, уже чувствуют, что нужно меняться, но еще не перешагнули, не смогли сделать первый шаг, вот знаете, вот из этого вот материального кокона, и который поможет им, вы знаете, немножко встряхнуться от возможности, вот, ну, обычно люди в формате таком переживают значительный негатив и чуть пошире открыть глаза. Небольшое напутствие. Давайте мы будем давать и э, видеть хорошее. Вот это напутствие, которое Евгений меня попросил только что э, сделать тем людям, которые, слава богу, еще э, в нашем мире находятся, и тем, которые могли бы э, себя... Э, ну как бы сохранить, что ли, целостность его физической, скажем, структуры, энергетической оболочки. Но первое главное, надо очистить себя от негативных мыслей. То есть выполнять сорняки, а потом уже начать садить какие-то цветы, допустим, вот, подготовить почву. Для этого, повторяю, надо как минимум убрать у себя. Вот он пришел негатив, а вы его прочь. Знаете, как медитировать надо? Давайте мы не будем думать ни о чем. Ну, давайте, будем. Будем. Мысли всегда будут приходить. Вы попробуйте. Очень редко кому удается 15 секунд побыть вообще без мысли. 15 секунд. То есть постоянно что-то приходит к нам. А, и какая рекомендация для меди медитирующих? Не гнать, что самое интересное, эти мысли. Оно пришло и ушло. То есть она мимо про вас, пейзаж, который мимо про вас проходит, оно э, не неприятное это. Ну, значит, когда-то вы делали то же самое. Вот только и всего. Это зеркало, правильно? Вам что-то неприятно. Ну, значит, мы берем, да, когда-то делали, ну хорошо, а что ж тут хорошего есть? И вот тогда мы себя готовим к восприятию хорошей информации, полезной информации, которая будет входить. Если мы будем сравнивать плохо-хорошо, ну, можно такой есть вариант, только не нужно. Вот это рекомендация просто только всего. Вот. А дальше мы, допустим, ли это все сорняки, мы подготовили эту почву, а теперь нам надо все-таки менять, правильно? А менять как надо менять? Если мы до сих пор не смогли поменять, и нам уже, там, слава богу, даже 30 лет, о а чем мы делали до 30 лет, мы ничего не учились, получается. А ведь учиться мы должны. Начиная с 5, 25 лет мы дурака были мы не учились ничего. Поэтому, ну, ну, как всегда, ничему не поздно, никогда не поздно учиться. Поэтому мы должны учиться. А, вот. Но как всегда, как всегда, вопрос стоит. А, у нас нет возможности. Но простите, это ваша проблема, наша проблема, если у нас нет таких возможностей. Мы делаем все возможное. Люди приходят, у нас нет возможности. Хорошо, мы помогаем. За счет... Но нет резервов, потому что это миссия, это не коммерческая структура. Вот. Но тем не менее, мы помогаем. Принцип один – отдавая мы получаем. Как мы можем брать знания, объяснить, если мы не дадим вначале? Ну, мы же меняем закон. Давайте я вначале получу, потом буду отдавать. Но вот противоречие закону. Вот и все. Поэтому надо это иметь в виду. Понимаете? То есть, дорогие друзья, на этом пора заканчивать. У нас была, повторюсь, презентационная программа, куда меня пригласил Евгений, Петров меня пригласил на канал, в котором, как бы, я формально являюсь, так сказать, ну, руководителем, возможно, все-таки центра Сангейтс, но тем не менее, этот канал совершенно индивидуальный, он независимый, поэтому каждому человеку, желающему заметить желающему быть участником этого пожалуйста городов у нас много если у вас есть желание помогать другому человеку помогать людям чтобы чем больше нас тем меньше их этих самых темных да ну милости просим вы знаете как нас найти у нас есть электронная почта со мной просто общаться меня вот те, кто смотрит в контактах, и те, кто смотрит здесь, будет смотреть, знают, как найти, поэтому я всегда готов. И будем расширяться на пользу и на благо всех нас. Всего доброго. Майкл, спасибо большое за ваше участие. В свою очередь для зрителей я хочу сказать, подписывайтесь на канал, мы будем готовить для вас новые передачи, очень интересные. Свои контакты также будут в описании канала. Ну, а напутствие от себя, как от непосредственного участника, я хочу сказать для всех, если кто-то сейчас чувствует себя тяжело или чувствует очень много негатива, вспомните одну простую вещь, которая помогала однажды мне. Самое темное время ночи перед рассветом. Если сейчас вы чувствуете себя очень плохо, значит рассвет будет вот-вот. Потерпите чуть-чуть. Всего доброго. Это Спасибо я. большое. Всего да. доброго. Встретимся на канале. Да. Майкл. До свидания.